Смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. с доступом к правильному надежному букмекеру делай ставки на спорт в легендарном Joy Казино лучшие коэффициенты на все спортивные события, крупнейшие бонусы на депозиты и моментальные выплаты ждут вас на joycazinosport.com вбивай joycazinosport.com и ты победитель Вспышка вируса в Голливуде. Привет, Америка. Наверняка вы уже в курсе, что на прошлой неделе произошла вспышка смертельного вируса, и он был взят под карантин. До этой ночи. В следующие 72 часа все мужчины, женщины и дети погибнут или будут инфицированы. Почему? Почему? Вы жалкие людишки. Живете мирной жизнью. Утром просыпаетесь, пьете кофе, едете на работу. Но вы не понимаете, что вы всего лишь муравьи на муравьиной ферме. А муравьи не имеют значения. Чтобы пала вся ваша колония, хватит и одного крошечного паразита. Угроза. Это мы распространили чуму, которую заслужил этот город. Мы женицы. Чёрт. Эй, ты в норме? Yeah. Да. Что случилось? Полная дичь. Yeah, смотрите, во что он превратился. Скажи им. Hello, Привет, Америка. Я сваливаю. Куда ты собрался? Куда, Куда ты? ты? Мы так не планировали. Я на это не подписывался. Планы изменились, мы прозрели. Ты издеваешься? Шутишь? Сядь! Да ну их нафиг пошли! Давай, садись! Хватит, успокойся! Порежешь меня? Да, тварь! Сядь! Сядь! Сядь. Серьезно или что? Какого хрена? Иди сюда! Отвали от него! Пошла ты! Убери, чертов, ствол от моего лица! Вы чего? Сели! У нас получилось! Детка! Чувак, как вохрена? Вы чего? У вас кровь пошла, придурки. Хватит, не смешно. Они заразились вирусом. Тони Ньютона, «Вирус мертвецов», в ролях Кэтрин Иствуд, Ник принципам Харри Калви и другие, продюсеры Джон Микевич, Джон Пенни, Тони Ньютон и другие, композитор Джон Микевич, Режиссеры Джон Пенни, Джаред Фёрст и другие, Так, камера пишет. Отлично. Мама, папа, привет. Привет, Жанна. Хотим сказать спасибо, мы наконец это сделали. Мы купили машину. Купили. Мы только что вернулись из автосалона. Теперь вы сможете на ней кататься, когда будете приезжать к нам. К Чему мы будем рады, да? да? Да. Буду рад повидаться. Да, будет так здорово. Это все новости, надеюсь, вы не болеете. Лорен, посмотри на эту придурочную. Что? Не говори так. Это не учение. Что она делает? Повторяю, это не учение. Она что, пьяная, что ли? Оставайтесь дома до последующих распоряжений. УПЛ Объявила о вспышке. Она босиком идет. Это национальная. Все работает. Да, лампочка же горит. Где? Вот. А, значит, работает. Ну ты и придурок. Я ничего не сделал. Он прав. Я впервые держу в руках камеру. Научишься. Ладно. Простите, я сильно нервничаю. Поснимать тебя? Если ты не против. Ладно. Хорошо. Чувак, ты справишься. Я справлюсь. Джулия. Ладно. Это труднее, чем кажется. Ладно. Джулия. Я хотел записать видео, чтобы мы всегда помнили, каким особенным был этот вечер. Скоро ты придешь домой. И когда ты войдешь, я сделаю тебе предложение. Мила, я очень тебя люблю. И хочу, чтобы мы навсегда запомнили этот вечер. Потому что этот вечер станет началом нашей семьи. Последние три года с тобой были идеальными, и я хочу, чтобы это продолжалось до конца наших дней. И чтобы отпраздновать это, я пригласил наших лучших друзей, Айзли и Кэмерона, скажите привет. Привет! Мы сделаем этот вечер особенным, волшебным, идеальным, потому что ты идеально. Мы много чего для тебя подготовили. Она уже вернулась? Не знаю, у нас в запасе было еще минут 15-20. Стой, плиту выключи, чтоб не отвлекала. За дело. С ума сойти. Я так рада. Камера пишет. Чувак, все получится. Ребята, спасибо вам. Я бы без вас не справился. Спасибо. Иди. Давай уже. Надеюсь, ничего не испорчу. Не переживай. Привет, милая. Ты в порядке? Ну, я рад, что ты вернулась раньше, потому что я должен задать тебе очень важный вопрос. Я так нервничаю, что лучше сразу к делу. Народ, вы это слышали? Что там происходит? Не знаю. Кажется, это недалеко от нас. <свист> Милая, что ты делаешь? Твою мать! Вот чёрт! Чёрт! <звучит> О, слава богу! Привет, все в порядке? Что у вас там? Ты цела? Что? Да, я цела, стоя. А что происходит? Не знаю, никто не знает. По улицам? По улицам разъезжает национальная гвардия. Там кроме ад просто. Чёртовы бунтовщики. Какой они части города? Милые, это не бунтовщики. Ты не в курсе? Я посреди джунглей. Тут интернет-то еле пашет. Так что лучше расскажи мне. У нас какая-то вспышка. Установили комендантский час. Люди заперты в домах. У нас военное положение. Что? Стой, вспышка? Да, какое-то заболевание, похожее на бешенство. Люди просто с ума сходят. По телеку идет только система оповещения о ЧП, нам велят оставаться дома. Какого черта стой, а ты в порядке? Вам сказали, сколько нельзя выходить? Я в порядке, нам ничего не сказали. Но у меня полно еды, хватит на пару дней переживу. На пару дней? Это безумие стой, а что говорят в ЦКЗ? Послушай, я не знаю. Я не знаю. Я беру информацию из роликов, которые загружают люди. Больше ничего не знаю. Когда связь наладится, я могу прислать тебе ссылки, чтобы вы могли... Милая? Вот черт, Стефани. Чёрт. Сегодня, если честно, я не знаю, какой сейчас день. Может, понедельник, четверг, суббота. Первое, что я потеряла, это счет времени. Я не знаю, когда мой день рождения, я знаю, что в это время года, но... Я чувствую себя в ловушке. Первое, с чем ты учишься жить, это клаустрофобия. Мы уже давно потеряли контроль над всем, что происходит на улицах. В последний раз мы... Даниэл, открой дверь. <связывая> Убери их от меня. Тебя укусили? Черт, твою ж мать! Твою мать! Зачем ты вышел? Мы же договорились! Мы же обещали друг другу! Твою мать! Что ты снимала? Ничего, выключи камеру! Нет. Совсем скоро я обращусь. Что? Помоги мне. Давай быстрее. Пошли, пошли. хуан мне 30 лет меня укусили. первый симптом это усталость холодный пот и левый глаз перестает видеть. Я думал, все будет быстрее. Наверное, у всех по-разному. Самое быстрое обращение было за 5-6 минут. Крепко засыпаю. Но всего на пару секунд. А когда просыпаюсь, вижу все хуже. Я чувствую жжение в шее. И весь этот жар отдает в голову. Осторожно, пойдем. Осторожно. Она еще пишет. Да, пишет. Пожалуйста, успокойся. Твою мать, где она? Это конец. Помолчи. Не дай мне стать одним из них. Убей меня, пока я не обратился. Прости. Они... Ушли наверх, у меня мало времени. Надеюсь, кто-то найдет эту запись. Мы должны выяснить, что происходит. Если шансы вообще есть, я видел, как студенты обращаются за три минуты. Всего три минуты. я не знаю, как это объяснить. Но посмотрите сюда. Проблема в укусе. Он меняет химию мозга. Я не верю, что они мертвы. Они, конечно, падают. Но вряд ли речь идет о обоживших трупах. Это бред. Речь идет о заболевании, которое в корне меняет поведение. причем быстро. Всего за три минуты. Но это не точно. Но я думаю, что механизм завязан на крови. Она меняет мозг. У нас есть барьер. Кровь-мозг. Также есть кровь и спинномозговая жидкость. Итак, у нас есть эндотипиоидные клетки, которые не пропускают всякую дрянь в мозг. И хореплекс, который разделяет жидкости. И что что дальше происходит с этими элементами? Если говорить об изменяющихся болезнях, то это касается крови и мозга. Нужно следить, чтобы... Что? Проблемы с доступом к joy казино? Где <решит> проблемы с доступом? Нет проблемы с доступом! А слоты, карты, статки! А JoyCasino даст балл! Делай ставки на спорт и выигрывай в Чтобы Дрянь, попавшая в кровь, не оказалась? Вы слышали? Нужно ускориться. Что-то пересекло барьер. Есть неинфекционные заболевания, но нам важны инфекционные. В первой группе относятся болезнь Паркинсона, Альцгеймера, эпилепсия, рассеянный склероз. У них у всех разные симптомы. Не может быть, чтобы все заражались рассеянным склерозом. Через укус, да и еще и за три минуты. Это бред. А вот инфекции могут пересекать барьеры, причем в разных формах. Например, абсцесс. Часто бывает на зубах. Но для распространения инфекций в нужные недели. ВИЧ на основе элиты Это другое дело. Этот вирус помещает монофагию в мозг, и они активируются, когда иммунитет подавлен. Вот это уже интересно. Так что запомните. Но в нашем случае это не ВИЧ. Просто механизм похож. Он как троянский конь. Активируется в нужный момент. Только это объясняет скорость поражения. Неужели в мозге уже что-то заложено, что активируется сразу? Сразу же после того, как кровь пересечет барьер. Менингит тоже подходит, хотя на него требуется больше времени. Бешенство тоже проявляется не сразу. Нужно найти что-то, что объяснит, как все устроено. Также я подумал о трепоносомозе. Это сонная болезнь, что логично. Она вызывает нарушения сна и поведения, что вызывает жестокость. Это лучше, чем бешенство, которое не работает в отношении человека. Так, послушай меня, ладно? Я знаю людей, которые зарабатывают на этом тысячи. Я не могу. Что значит «не могу»? Ты же согласилась. Марк, я так не могу. А другого способа нет? Ты сказала, что тебе нужно заработать много и быстро, и чтобы деньги перевели уже сегодня. А также, что ты делаешь это не для себя, а для своего парня. Так и есть. Супер. Значит, мы готовы. Когда скажу, начинай работать. Устрой шоу и заработай нам всем бабла. Давай, напиши в чат. Ты работаешь, я снимаю. Я в эфире. Так, слушай сюда. Микки-99 оставил очень крупные чаевые. Начинай. Bit of effort love come on. Don't put any effort in. will хрена. Господи! Черт! Твою мать, твою мать, он мертв, твою мать! Господи! С дороги! Был ключ от машины. Ты бросил меня. И что? Мне надо свалить отсюда. Ключи у тебя? Супер. Камера еще снимает? Твою мать! Черт, тупая шлюха! Тварь! Сука! Сука. Наслаждайтесь шоу, уроды. Ты чего удумала? Не бросай меня. Я женщина, я не умею думать. Всем привет. Я Чонти Филлипс. Я решил записать видео, немного поговорить с вами. Как вы знаете... На улицах сейчас творится жесть. Я уверен, у вас происходит то же самое. Насколько я знаю, это повсюду. Начался зомби-апокалипсис. Вы меня знаете, я всегда был фанатом ужасов. Я уже задумывался, куда я пойду, если случится зомби-апокалипсис. И я решил запереться в своей комнате с DVD-дисками. Здесь очень хорошая, крепкая дверь. Многие даже не знают, что здесь есть комната. Сюда никто не войдет. В дом будут ломиться, но об этой комнате никто и не думает. Это очень тайное место, поэтому я решил, что лучше всего спрятаться здесь. Я взял с собой воду и крекеры, я много чего набрал, так что все будет нормально. Хотя я даже не знаю, сколько вообще здесь просижу. Обычно в зомби-апокалипсисах люди долго не живут, и я не знаю, сколько я еще продержусь. Не знаю, может, сюда все-таки кто-то прорвется и сожрет меня. Я без понятия, и я даже не знаю, зачем я вообще снимаю эти видео. Или зачем пытаюсь просветить вас, ведь вы тоже застряли в таком же положении. Но я подумал, что это мое призвание, я видеоблогер, я снимаю видео и оповещаю людей о всяких штуках. Так почему бы мне не быть одним из тех, кто говорит об этом? Хотя, как знать, сколько еще людей снимают такие видео? Так что буду держать вас в курсе. Время от времени я буду сообщать о том, что происходит. Ведь я все равно застрял здесь и мне особо нечем заняться. За окном зомби-апокалипсис и... Я стал свидетелем этого, и я нахожусь в своей DVD-комнате. Так что, если я все-таки погибну, то хотя бы среди вещей, которые я люблю, и мне будет не так обидно. Конечно, я был бы рад соседу, а еще лучше соседки, но как получилось, так получилось. Но я буду держать вас в курсе, рассказывайте о себе. Надеюсь, вы, ребята, еще живы, и сможете посмотреть мое видео. Так что увидимся позже. Пока. Меня зовут Марк Стивенс. Я... умру. Когда-нибудь. Но я... Хочу рассказать вам факты, которые знаю. Факт номер один. Лора не в себе. Она поранилась три дня назад. И с тех пор не переставала стонать до этого момента. Она молчит уже полчаса. Впервые за три дня она умолкла. Я сижу у ее комнаты. Я привязан к ее постели. Джимми, ты опять снимаешь. Хватит, я жирная. Ты не жирная, ты прекрасная. Я похожа на шар. Ты прекрасный шар, в котором живет мой шарообразный ребенок. Да, да. Я жалуюсь, а ты продолжаешь снимать. Перестань сомневаться в себе. Что это было? Я не знаю. Ладно, так, давай-ка убираться отсюда. Что это было? Короче, начался кромешный ад. Мертвецы оживают. Я не думал, что это вообще возможно, но... Откуда мне знать? Зараза. Эй, надо уходить. Что? Пойдем. О чем ты? Пошли. Постой. Давай, бери уже и пошли. Нам пора, давай. Ладно. Ладно. Черт, может топор взять? Что? Топор? Зачем он тебе? Нафига ты снимаешь? У нас нет пистолета, потому что ты не захотела его покупать, а снимаю я, потому что хочу запечатлеть все на камеру. Быстрее! Тут творится дичь. Поверить не могу, что ты все это снимаешь. Но я хочу все записать, я документирую. Нам сейчас не до этого, надо ехать. Выруби камеру. Надо снимать свои эмоции. Брось. Надо ехать. Возьми. Ладно. Возьми. Да взяла. О, Господи. Поехали уже. Черт. Что? Черт. Да что? Забыл сумку, жди здесь. Я быстро. Давай, поторопись, пора ехать. Господи, давай быстрее, надо сейчас выезжать. Чего он так долго? Амир, шевелись! Забрал. Господи, да что с тобой? Поехали! Господи, Амир! Нет! Амир! О, боже! Господи! Нет, нет! Боже, нет! Что мне делать? Что мне делать? О, господи! Боже мой! Господи! Да пошло оно все. Джей, ты тупой Не настолько тупой, как этот ублюдок Смотри, как его колбасит Черт, сильно он обхурился братан, держи О, спасибо Осторожно, забористо Да Чувак, у тебя есть зарядка? У меня телефон садится. Нет у меня никакой зарядки. Просто перестань снимать все подряд. Тебе хватит заряда, чтобы вызвать девочек. Чувак, у меня видеоблог. YouTube есть YouTube. Черт! Опы! Черт! Выбрал свой косяк! Чувак, какого хрена? Обрызги чем-нибудь. Черт! Блин! Какого хрена? Все будет нормально. Черт. Успокойся, сиди ровно. Дерьмо. Права и регистрацию. Какие проблемы, офицер? Шутите? Вы о чем? От вас за версту травой несет. Документы. Ему врач прописал. Да. Достаньте ключи и выйдите. Серьезно? Да, выходите. Чувак, да это какой-то бред. Что? Ничего. Выходим. Ладно, зараза. Да что за херня? Вы меня задерживаете? Я ничего не сделал. Херня какая-то. Какого хрена происходит? Эй, я ничего не сделал. Эй! Чувак, мы нормальные. Руки вверх, оружие есть? Нет. Нет у меня ничего. По-моему, это уже расизм. Булши! Режущие и колющие предметы? Нет. Что? Я же сказал, ничего нет, старик. Ну что за хрень? Опустите руки. Издеваетесь? А что так грубо? Вы сопротивляетесь? Я ничего не сделал. On, да ладно, старик, что так грубо? Вы сопротивляетесь? Я не сопротивляюсь. Эй, это уже жестокость со стороны полиции. Какого хрена? Какого хрена? Он его укусил. Быстрее! Впусти меня обратно, пожалуйста! Открою, прошу! Вот, черт! Черт! Какого хрена? Что происходит? Что за черт? Господи! Боже! Да какого хрена? Господи! Боже! Черт, твою мать! Твою мать! Черт, охренеть! Твою ж мать! Черт, черт, черт! я тут. Слава богу. Слава богу. Ты как? У вас там все нормально? В основном, да. Все нормально. Но в Кадуме, в я вижу дым даже отсюда. Но он в 30 километрах отсюда. Есть новости? Нет, увы, нет. Люди просто подбирают телефоны и камеры и загружают видео в сеть. Это просто кошмар. Я велела всем оставаться в лагере и ни за что не соваться в город. Стоп, ты сказала? А почему ты за главную? Это же мой лагерь. Я несу ответственность. Нет, нет, да пошло оно. Забудь, Стефани, ты врач. Ты не коп. Не смейся и не смей никуда выходить и никому не открывай дверь. Крис, милый, все в порядке. У нас все здорово. Пока никто не поедет в город, все будет хорошо. Не забывай мой профиль инфекционные заболевания. Стефани, это не грипп и не малярия. Ты что, Стеф? Стефани? Стеф? Чёрт, Стефани. Здесь будет наше знакомство. Well, Всем привет, как у вас дела? Меня зовут Ричард Анклс, как вы, наверное, знаете, а это Томми Джем. Джембой, Томми Джембой. Томми Джембой, да. Было бы лучше Томми, если бы я это сказал. Меня снимают, просто помни об этом. Мы находимся прямо посреди зомби-апокалипсиса. Это наконец случилось, и никто не подготовлен лучше нас. Правда, Томми? Именно так, у нас есть может И самое главное... Что это? Сценарий. Точно, сценарий. И что еще важно, у нас есть? Камера. Шутка, у нас их две. Бум. Больше контента. Что еще? У нас есть зомби. Охренеть. Это опасно. Это происходит прямо сейчас. Ладно, говори. Это все длится последние три дня. И что же нам делать? Что? Мы будем снимать кино. Черт, бери. Снимать гребаное кино. Сцена шестая. Беда в доме или как к нам вломились зомби. Давай. Черт, так, ладно. Так, а где хлопушка? Где? Не знаю. Куда ты ее дел? Черт. Нашел? Нашел. Супер. Нашел. Так я сейчас говорю свою реплику. Ладно. Потом прыгаю и стреляю ей в лицо. А где ствол? Ты пистолет-то принес? Нет, он на кухне остался. Принесешь? Да. Спасибо. Не за что. Так я сейчас выстрелю ей в лицо. Осторожнее. Он заряжен. Я выстрелю. Нет, нет. Кидаться им будешь. Надо стрелять. Ну, я стрелял раньше. Точно? Да. Точно? Слушай, давай, не муди. Я стреляю. Давай, бей в хлопушку. Готов? Раз. Стой. Давай. Ладно. Итак, зомболюция дубль первый. Отличное название. Да, неплохое. Готов? Да. Господи, они лезут из-под половиц. Чувак, это стрёмно вышло. Чё-то не лезет. Может... Возьмем зомби, который хоть что-то делает. Думаешь, я могу заварить качка от тупицы? Они же зомби. Да давай запустим одну, я выстрелю в лицо. Ладно. Сцена тринадцатая. Зомби, выстрел в голову. Итак, Зи-камера в прямом эфире. Типа зомби-камера? Да, зомби-камера. Я придумал. Отличная идея. Спасибо, сэр. Но может, лучше в лицо ей понем Задолбался я уже держать. Может, обсудим о моем появлении в сценарии? Хочешь подержать? Стреляй в нее. Ладно, ладно. Твою мать. О, господи. Попал. Это было довольно круто. Хочешь пристрелить следующего? Возьмешь? Я возьму палку. Я выстрелил зомби в голову. Охренеть. Я убил тебя. Сцена 42. Отработка удара битый. Да. Давай забьем этого мужика в пижаме. Помедленнее, я прицелился. Ладно, ладно. Три, два, один. Джимбой. Бум. Да. Так его. Круто. Об этом я и говорил. Что это? Господи. Твою мать. Черт. Охренеть. Давай за ней, скорее. Охренеть. Посмотри. Смотри, смотри. Он еще жив. Осторожнее. Ричи, он сойдет для сцены на чердаке? Не знаю, мы его сломали. Стой, Ричи, зацени. Она еще лучше. Сцена на чердаке. Это очень напряженный момент для меня. Эй, Ричи! Я установил камеру, все готово. Будет круто. Круто. Ричи, твою мать. Не смешно. Смешно. Она бешеная. Да. Красотка. Безумная красотка. Кому что нравится. Мне нравится. У нее ведущая роль. Она пойдет на тебя. Стоп, чего? В смысле, пойдет на меня? Пойдет на тебя. А я тебя спасу, ясно? А да, внизу матрас, если вдруг упадешь. Если что, хватай ствол. Ладно. Можешь мне довериться. Если что, я сразу ее убью. Ладно, Ричи, я тебе верю. Могу сейчас убить, если хочешь. Нет. Другую найдем? Нет-нет. Ладно. Просто она слишком бодрая. Ладно. Хлопни. Ладно. Давай, бро. Это будет эпично. Мотор. Черт, черт, твою мать. Нет. Черт. Твою мать. Черт, побери. Твою мать. Черт. Томми. Твою мать. Господи боже. Томми. Томми. Чувак, только не обращайся, блин. Не смей обращаться только не это <сёк> твою мать блин блин блин ты меня вынудил поверить не могу поверить не могу что я все-таки выстрелил черт это же <сёк> так. Это же так, блин, круто! У меня, блин, получилось! В общем, прошло уже пару дней. Если честно, находиться здесь не так уж и весело. Конечно, кабельного нет. Но мне есть что посмотреть, с этим проблем нет. К счастью, здесь есть электричество. Знаете, обычно при зомби-апокалипсисе вырубается все электричество, но мне повезло. Знаете, по какой-то неведомой мне причине, у меня все работает, и я должен был успокоиться. Но я слышу странные звуки. Раньше мне удавалось выходить зачем нибудь и быстро возвращаться, но теперь я... Я слышу эти звуки. Так что теперь я застрял в этой комнате. Я больше не могу отсюда выходить. А еды осталось мало. Немного воды и крекеров. В общем-то, у меня ничего нет. Я застрял. Я не могу выйти, потому что я уверен, что прямо за этой дверью стоит куча зомби. Я застрял и просто не знаю, что делать дальше. Знаете, я говорил, что это весело в каком-то очень странном смысле. Поначалу и правда было весело. Я уже говорил, что если бы это оказался в фильме про зомби, что бы ты делал, куда бы пошел. Но теперь, когда я проживаю этот момент, мне нифига не весело. И как я уже говорил, я тут совсем один. Я сижу здесь уже несколько дней. Меня уже тошнит от этой комнаты. Я знаю, что могу смотреть и делать, что захочу, но меня это уже все достало. Я хочу выбраться отсюда». К тому же мне нужно что-то есть. Я хотел похудеть, и за эти дни я сбросил пару кило, но мне это не принесло радости, потому что мне нет зачем худеть, если я все равно умру. Так какая разница? Я могу быть размером с дом, это не важно, потому что я не могу выйти из комнаты. А если я выйду, на меня набросятся зомби и сожрут. Через какое-то время я вернусь к вам с новостями. Надеюсь, с вами все в порядке. Спасибо, что продолжаете смотреть. Пока. О, боже. боже. О, боже. Я не могу. Не могу. Так, расслабься и дыши, не забывая дыхание. Телефон ты издеваешься. Отлично, вот так я включил запись. Хорошо, хорошо. Пойми, это очень важный момент. Это наш ребенок. Если мы выживем, запомним этот день навсегда. Без твоей помощи я могу умереть. Это для тебя достаточно важно? Здесь охренеть, как холодно. Охренеть, как холодно. Здесь охренеть, как холодно. Просто охренеть. Здесь охренеть, как холодно. Здесь охренеть, как холодно. Здесь охренеть, как холодно. Охренеть, как воняет. Здесь стоит невероятная вонь. Хорошо, давай давай снимем, что будет происходить. Уверена? Ты пишешь? Да. Ты уверена насчет этого? Да, уверена. Не обязательно. Это необходимо. Ладно, ладно, хорошо. Давай, Давай тогда все сделаем правильно. Как тебя зовут? Джоан Миллер. Ты знаешь, где ты сейчас? Я у себя на кухне. В каком городе? Лос-Анджелес. И какой сейчас год? 2015. Кто президент? Барак Обама. Хорошо, хорошо. Ты в полном порядке. Как самочувствие? Немного болит рука вместе укуса. Кто тебя укусил? Можешь, можешь не отвечать. Не терзай себя. Джеффри. Я не смогла убить его вовремя. Не смогла. Так и знала. Я понимаю. Понимаю. Я знала. Я понимаю. Я понимаю. Ты понимаешь, что тебе придется убить меня? Обязательно. Если смогу. Просто убей! Если смогу. Ты должен. Возьмешь дробовик и пристрелишь меня. Это единственный выход. Хорошо, не время об этом думать. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую. Чувствую. Мне плохо. Я... Джон, боже мой. Джон, как ты? Я чувствую... Чувствую себя немного странно. Говори, говори со мной. Чувствую... Я... Чувствую себя странно. Почему-то я вспомнила маму. Ее уже давно нет в живых. Ты прав. Прошли годы. Но я ее не забыла. Как ее звали? Ее имя. Ее имя. Имя твоей матери. Не могу вспомнить. Имя моей матери я не помню. Ничего, все хорошо. Все хорошо. Я не помню ее имя. Хорошо, хорошо, хорошо. Ничего. <свят> я не могу вспомнить имя моей мамы. <свят> Джон, Джон, говори со мной. Я превращаюсь. Начинаю. Я теряю рассудок. Не переживай, не переживай. <свят> Бог ты мой. Боже. <свят> Что происходит? Как самочувствие? Я чувствую себя странно. Очень плохо. Странно. Я знаю, да. Держись. Говори со мной. Держись. Да, да. Хорошо. Ты знаешь, как тебя зовут? Джон. Хорошо, да. Какой сейчас год? 1941. Okay. Хорошо, и... Кто президент? Я не знаю, не знаю. Ты знаешь, где ты сейчас? Нет. Боже мой. Так, а твой сын, как его зовут? Мой сын. Ты не знаешь имени сына? Мой сын. Ладно, не важно, да, не важно, Джон. Господи, что мне делать? делать? Джон? Мой разум рассыпается на части. Разум. Я не могу думать. Он раскалывается. Не могу думать. Ладно, неважно. Я увядаю, увядаю. Ясно, держись, держись. Не отключайся, не отключайся. Да, да, да. Да. да. Бог ты мой. Господи. Фокус болит? Да Но не сильно Да Уже не так сильно I can't. Убей меня Не могу, я не могу Пристрели! Не могу, Джон. Ты должен. Но ты еще не утратил рассудок. Кто, кто ты такой? Я Дональд, твой муж. Я отец Джеффри. Джон. Джон, я не смогу. Я не смогу. Я, Я люблю тебя. Я люблю. Боже мой, я не спал целых три дня подряд. Моя жена Лора уже пятый день ничего не ест. Кроме этого, она уже пять дней не пьет. И знание того, что я умру или сам заражусь, не отменяет того факта, что я могу повеселиться. Потому что, смотрите, смотрите, что у меня есть. Жаль, что это не текило. Ведь все, текило я выпил три дня назад и и я знаю что я умру в этом в этом самом доме Итак, что я понял? Не могу объяснять быстро. Итак, это несонная болезнь. Что мы о ней знаем? Ее вызывают простейшие. Самая примитивная форма жизни. Простейшие. Их даже не видно. Простейшие. Каковы причины? Что-то простейшее. Какая болезнь? Чтобы понять механизм заражения, нужно найти связующее звено. Потому что таксоплазмоз, например. Протозойное заболевание. Иногда его симптомы приняли. Появляются не сразу. Но все это также связано с шизофренией, и это невероятно. Еще раз, мы говорим о простейших, которые каким-то образом попадают в мозг и медленно изменяют биохимические процессы. Бывает и по-другому. Например, амебиаз, когда амебы выедают ткани хозяина. Есть и другие протозойные инфекции. Но трепоносомоз? Нет, нет. Как она называется? Я записал название. Эту инфекцию я не Рихомоноз. Он отличается, передается половым путем. В нашем же случае болезнь вызывается укусом. Но, но, но... Симптомы формируются постепенно. Человек может долгое время быть носителем, не заражая других. Простейшие при этом размножается у него в организме. Скорее всего, это протозойная инфекция. Не знаю, какая именно, но носителей много. Как происходит заражение, не знаю. Но на момент укуса человек уже болен. Это можно объяснить наличием простейших в головном мозге. Они проникают сквозь гематоэнцефалический барьер. И размножаются, Воздействуя на центр агрессии. Вот что происходит. После укуса в кровь попадает агент, активирующий простейших. Заражение не происходит. Сам укус не заразен. После укуса в кровь попадает слюна, содержащая какой-то белок или токсин. Все это попадает в кровоток. Этот агент воздействует на простейших. Возможно. Возможно. Они уже в головном мозге где образуют комплексы с определенными клетками. Они образуются в результате другой инфекции и сохраняются. До тех пор, пока в кровь не попадет агент, изменяющий их. Изменения быстро. Изменения происходят мгновенно. И происходит то, что вы уже знаете. Я бы сам это не поверил, но три минуты назад я видел все своими глазами. Мне пора идти. Времени мало. Надеюсь, кто-то поймет, что происходит. Они идут. Из здания я выбраться смогу. Думаю, что смогу, но я. Извините. Боже мой, где ты был? У тебя на рубашке кровь. Пришлось выйти за едой. Ты говорил, что еда есть. Это было пару недель назад. Милый. Милый, что на рубашке? Мне нужна была еда, Стефани. Почему так темно? В чем дело? Генератор не очень надежен, иногда выключается. Ответь, что у тебя на рубашке? Это кровь. Она твоя? Боже мой, один из них укусил тебя. Тебя укусили? Меня никто не кусал. Все хорошо. Хорошо, милый, что произошло? Знаешь, Ракима, парня, живущего по соседству, постоянно катался на доске футболки с Бэтменом. This supermarket. Он был в супермаркете. So sorry, Жаль, что тебе пришлось это сделать. Я представить не могла. You know Но sorry. знаешь, он был уже мертв, понимаешь? понимаешь? Это был уже не Раким. Он держал в руках, he... в руках огромный нож. Думаю, он взял его в мясной лавке. Такой голодный. Я не ел несколько дней. Я знаю, знаю. Никто тебя не винит. Я выстрелил. Снова и снова. Постой. Постой, постой. Он держал нож? Как он мог его... Держать, если уже превратился в зомби. Я должен выжить ради тебя. Стефани, я должен дотянуть до твоего возвращения, Стефани. Я так хочу, Стэфани, чтобы ты приехала домой, Стефани. Ты нужна мне. Милый, милый, нет. Эй... I'm your daddy, «Привет, and, uh, я твой папа, и like you... вот так я выглядел в день твоего рождения». Oh, and, and this is, this is your mom. «А вот это твоя мама, и ты сама». It's, it's weird, «У тебя right? еще нет имени, странно, правда?» the truth is, it's kind of a crazy... «Дело в том, что ты родилась в безумные времена. Well, На улице творятся ужасные вещи, так что нам с мамой приходится you... спрятаться и защищать тебя». Ты в безопасности. И это самое главное. Рядом со мной находятся те, кем я горжусь больше всего на свете, твоя мама и ты. Я не всегда поступал правильно, я совершал ошибки и принимал неверные решения. Ужасные времена. Я очень рад, что теперь я поступаю правильно, что у меня есть мама и ты. С кем ты разговариваешь? Да, с дочкой. Что? Да. А. Скажи что-нибудь. Джим. Надо уходить, уходим. Я не могу, не могу, я устала. Надо бежать. Я все понимаю. Я устала. Я знаю, что ты устала, но прошу тебя. Okay. Черт, они прорвались в дом. Бежим. Я не могу. Вставай, у тебя получится. Ты должна... Прошу тебя. Боже. Бежим, давай, бежим. Боже. Боже, давай, бежим. Ты сможешь. Давай же. Бежим, они близко. Прошу, скорее. Нужно спрятаться. Нас преследуют. Сюда. Заходи в дом, скорее. Давай, сюда. Мой друг вышел из дома. Возможно, ему удастся понять, что происходит. Может, он что-то узнает. Вдруг кто-то что-то знает. Координаты убежища или еще что полезное. Его нет уже больше часа. Он так и не вернулся, и я не знаю, не знаю, что произошло. Мэтт? Мэтт, это ты? Эй, братан, не стоит так шутить. Все это не смешно. Серьезно, мы понятия не имеем, что здесь происходит, братан. Это не смешно. Все, посмеялся и хватит. Мэтт, Мэт, Мэт, Мэт? Черт. Твою мать, чувак. Твою мать, твою мать. Я хочу сбежать из тюрьмы. Я не знаю, что это за твари. Но знаю, что они убили мою жену. Они убили мою маму. И они убили всех, кого я знал. И если я смогу выбраться отсюда живым, одно я знаю точно. Я убью каждого этого зомби-ублюдка. Всех до последнего. Обещаю. Или умру, пытаясь их убить. Hey guys. Привет, ребята. Я записываю, скорее всего, свое последнее видео. Как я уже говорил, надежды на спасение у меня нет. У меня уже закончилась вода и совсем нет еды. Все закончилось. Выйти из комнаты я не могу. Да, я знаю, я могу выйти из комнаты, но тогда... На меня точно нападут эти твари. Все это закончится тем, что я превращусь в одного из них, а я этого не хочу. Я этого не хочу. Знаете, я всегда любил фильмы про зомби, но не мечтал оказаться посреди апокалипсиса. Я не желаю для себя подобной участи. Уж лучше я останусь в этой комнате и умру здесь. Пусть так я покорно приму свою судьбу». Но я не могу принять то, что происходит с миром, понимаете? Даже не знаю, буду ли... Если меня укусят, буду ли я... Долго ли я буду помнить, кто я такой и кем я был раньше? Поэтому я лучше останусь здесь и умру от голода, чем... Позволи этим тварям напасть на меня. Я не могу посмотреть телевизор. Мне совсем нечего здесь делать. Электричества нет. Я очень хочу есть, но еды совсем не осталось. Так что это видео станет последним на канале. Надеюсь, зарядки на телефоне хватит на то, чтобы загрузить его. Если нет, то я надеюсь, что кто-нибудь в будущем найдет мой телефон, посмотрит все эти видео, и надеюсь, мое имя никогда не будет забыто. Спасибо всем тем, кто смотрел мои ролики и все эти годы был подписан на мой канал. До встречи. Необъяснимая волна насилия. Эй, не стоит это снимать. Да брось, это никто не увидит. Это улика, ты в курсе? Улика — это труп на полу. Ты кого-то ждешь? Нет. Что ты делаешь? Узнаю, что ему нужно. Черт возьми, бро, ты чего? Этот тупица укусил меня. Я стану одним из них. Нельзя вот так врываться. Иди вон туда, в ту дверь. Черт, какого хрена, братан? Не стоит этого делать. Ты постучал не в ту дверь. Черт. Так, руки за спину. После этого мы поговорим. Твою мать, да хорошее. Не двигайся. Не дергайся. Ты серьезно влип, земляк? Выпрямись. У меня для тебя есть кое-что особенное. Твою мать. Вот, возьми. «Хочешь поиграть, братан? Чувак, ты видел, что происходит? На улицах полный беспредел. Мы с тобой в LA. Ничего необычного. Чувак, по улицам бродят голодные монстры. Заткни уже пасть». Тебе нравится? Неплохо проучил, да? Просто отлично, бро. Черт, посмотри на его руку. Что это за херня? Братан, что это с ним? Ты только посмотри на это. Отвратительно. С каждой секундой все хуже. Тебя укусил тупица? А откуда он был? Точно не отсюда, в ЛА таких нет. Кажется, с земляком что-то не так С ним что-то происходит Черт! Какого хрена? Что-то происходит с глазами Черт! Эй, с ним точно что-то не так? С ним что-то не так, братан Эй! Твою мать! Черт! Твою мать, вот дерьмо! Черт! Ч ⁇ Нет! хорошо все хорошо джимми не надо выключи прошу скажи ей что-нибудь на будущее какое будущее у нас нет его не говори так все будет хорошо ясно все будет хорошо просто скажи ей что-нибудь можешь не смотреть в камеру скажи что-нибудь чтобы она услышала тебя хорошо да okay. хорошо Hi, Привет, милая. Я знаю, тебе страшно. Мне тоже. Подожди, подожди. Аккумулятор сдох. Ты что, издеваешься? Okay, okay. И не думал. Just... Ну и ладно, ничего. Just... Снимем на камеру твоего телефона. Все будет хорошо. Just... У нас есть телефон. Обещаю, все будет хорошо. Итак. Um, okay. get... Хорошо. Как мне this, um... включить на нем камеру? Okay. Ладно. И я хочу это сделать, пока не поздно. Хочу записать это видео. Кезар. Кто такой Дэвид? Что? Кто такой Дэвид? Дай мне телефон. Нет, нет, у меня есть право знать. Если ты не сделаешь тест, я все расскажу твоему мужу. Позвони, когда сходишь к врачу. Что это? Это шутка, он шутил, милый. Ничего такого. О чем это он? Что за тест? Никакой, прошу, не надо. Мы семья, понимаешь? Мы семья. Хезер, что это, это? это за херня? Я встретила мужчину. Мы встречались. Я завершала ошибку. Мне жаль. Прости меня. Но мы с ним расстались. А потом я узнала, что беременна. Ты. Сделала этот тест. Господь всемогущий Прошу, Джимми, у нее только мы Нужно держаться Нужно выжить, умоляю Она не наша дочь Боже, Боже, они здесь Прошу, одной мне не выбраться Вставай, прошу, прошу тебя Боже мой, нет, нет Нет, Джимми, только не это Джимми, вставай Давай! Умоляю! Нет, только не Джимми! Джимми нет! Моя дочка, дочка, только не это! Прошу, нет! Умоляю, не трогайте ее! Я один в своей квартире, и мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Я прошу вас, помогите. Я загружаю видео в интернет. Если вы его увидите, помогите мне. Прошу вас, найдите меня и спасите. Я не знаю, что произошло. Я не знаю, что произошло. Эти твари, они повсюду, они окружили дом. Убивают всех подряд. Рыщут повсюду и убивают каждого, кого найдут. Умоляю вас. Помогите мне. Спасите меня. Прошу. Я... I... Я... Please. Please. Прошу вас, прошу, спасите меня. Тупая ты сучка. Тупая гребаная сучка. С момента так называемого начала эпидемии прошло 29 дней. Я хотела начать дневник вести еще вчера, но испугалась, что меня заметят. Сообщений о так называемых зараженных очень много, но выпусков новостей не было давно. Местные твари... Местные твари просто ужас. То есть, во-первых, они умные. Очень умные. Для яростных психопатов. Они охотятся стаями. Всегда есть два разведчика. Они рыщут по окрестностям в поисках жертв. Лагерь они разбили на когда-то прекрасной тихой улочке. Я вышла из дома в поисках еды и увидела нескольких зомби. Они вытаскивали парня из сарая, в котором тот прятался. От других тварей их отличает то, что после заражения у них на лице появляется кровавый символ в виде икса. Я видела много ужастиков, но такого не было ни в одном. Думаю, на сегодня хватит. Это Джорджа Ромеро. Новости на канале Миру пришел капец. Никто не знал, где я. Я была в дальней комнате. Его маленькая прелесть. Ничего не могу с тобой поделать. Когда твари до него добрались, я поняла, что он получил по заслугам. Они отомстили ему за все эти ночи, когда он пьяный приставал ко мне. Все, что мне нужно делать, это сидеть тихо. И пережить этот ужас. Time... Какое же неподходящее время для начала зомби-апокалипсиса. Чертово Рождество! You... Я продемонстрирую вам, как приготовить идеальный омлет. So, been... Многие считают, что лучше всего использовать утиные яйца. Но я предпочитаю омлет из куриных. У них намного богаче вкус. Вылив смесь в сковороду, вы заметите, как схватился нижний слой. Теперь самое время добавлять в блюдо восхитительный сыр чеддер. Естественно, тертый, добавьте его в смесь, и он начнет плавиться. Наше блюдо готово. Идеальный омлет. Далее суп из плавников. Господи, so как же я хочу есть. Really? Мне давно пора выйти из дома на поиски еды. Твою мать! Прошлой ночью я отправилась на поиски еды. Один из этих психов с эксом увидел меня. Я бежала домой так быстро, как могла, но он... Изнурительные тренировки на пределе возможностей. Это нечто больше, чем выиграть кубок или собить решающий гол побеждают лучшие. И это можешь быть ты. Делай ставки на спорт и выигрывай в joycasinosport.com. Не отставал. Хорошие новости. Я смогла найти его тайник с алкоголем. Like Напить сейчас я не могу. I can't. Не могу. Просто не могу. Я тут. Я, Я очень хочу съесть чизбургер. знала, плохая была идея. Прошлой ночью меня услышал один из этих психов и вломился в дом. Я взяла пустую бутылку водки и разбила его голову на тысячу кусков. А он же смеялся в ответ. Что все это значит? Это передается с кровью? Теперь я что, заражена? Он напал на меня, я защищалась, а теперь я сдохну. Это ни хрена несправедливо. Я просто хотела быть свободной. Я хотела быть свободной. Свободной. Быть свободной. Теперь я свободна. Я свободна. Я свободна. Я свободна. Я теперь свободна. Я теперь свободна. Какого. Ты видишь? Ты ее. Не стоит открывать дверь. Я не собирался. Нет, ублюдок такой медленный, можно выйти и убить его. У него нога сломана. Так даже лучше. Для этого и нужна бита сломать другую ногу. Нам нужен этот грузовик. Хорошо. Ладно. Помоги, Джо. Эй, где Джо? Он был где-то там. Вот он где. Нашел ключи. Нет, они могут быть в кабинете. Хорошо. Шесть. Эй, девчонки, никто не хочет потанцевать. Пока ждете нас. Да, да, да. Ладно, круто. Эй, серьезно. Кто-то станцует? Да, серьезно. В I mean, ближайшие 30 секунд. 30 секунд будет очень весело. <свят> да уж, мужик, я выложу это на YouTube. <свят> я отмечу место для парковки файром. Хорошо. <свят> Мы нашли плетку. Вы нашли плетку? Мы нашли, да. Oh, yeah. Вот это да. А вы что нашли? Напитки. Напитки, газировку, конфеты. Ooh, Ух ты, конфеты. И немного попкорна. Попкорн? Попкорн. Попкорн? Просто отлично. Это не попкорн. Скоро они подъедут Они все еще там Надеюсь, они заведут его А, вот они Дамы, дамы, нам пора Хорошо, собирайте оставшиеся припасы Паркуйся, паркуйся Идеально Там, где надо Идем. On, Идем, скорее, скорее, скорее, скорее. Мы ждем. Скорее все в грузовик. Хорошо, хорошо. Твою мать. В чем дело? Что здесь творится? Что такое? Убей ее. В чем дело? Ее укусили. Все в машину. Твою мать, скорее, ну же. Газуй, газуй. Поехали. Быстрее в грузовик. Черт. В грузовик. Давай. Давайте. Черт. Вот дерьмо. Твою мать, нужно проверить. Черт! Какого черта? Иди сюда. Скорее! Черт, черт! Твою мать! Пора валить отсюда! Нам пора ехать! Погнали! Давай! Мы в безопасности! Ты давай! Oh, my God. Я не хочу умереть один. Ники, если ты это увидишь, will... я... Gonna... Gonna... Gonna... Я хотел сделать I'm тебе made... предложение. Прости меня. Кровь не останавливается. Кровь не останавливается. Я не хочу умирать здесь. Нужно стараться не терять сознание. аккумулятор разряжается uh, он really так тяжело не закрывать глаза камера скоро совсем разрядится надолго ее не хватит oh, Интересно, кто из нас сдохнет первым? Me, Я или камера? На этой неделе мир погиб. Тот мир, каким мы его знали. Его украли у нас and эти and твари. Поговаривают. Поговаривают, что существуют лекарства, но мне кажется, это выдумки. Не знаю, можно ли вылечить зараженных, кто знает. Хочу ли я жить в таком мире? Я снимаю это видео, чтобы снять с себя всю ответственность за то, Что я собираюсь сделать? Я не знаю, что мне еще осталось сделать. Я не могу бросить ее здесь. Я. Я не могу бросить ее здесь. Я, я, ее здесь. я должен это сделать. Я должен убить свою жену. Я должен показать вам. Я покажу. Я покажу вам. Something. Лора, скажи что-нибудь. Лора! С доступом к правильному надежному букмекеру делай ставки на спорт в легендарном Joy Cazina. Лучшие коэффициенты на все спортивные события, крупнейшие бонусы на депозиты и моментальные выплаты ждут вас на joycozinasport.com. Вбивай joycasinasport.com, и ты победитель. It's been about a month. Прошел уже месяц, Since this whole thing started. с начала эпидемии. У нас была целая группа, но They're gone все остальные умерли. I found a cafe. I Я нашла кафе. Left of anyway. То, что от него осталось. Some canned food at the back. В кладовке есть консервы и диван, на котором можно спать. Right если получится уснуть. Еды хватит на неделю, возможно, на две. А потом? Я не знаю. Думаю, я пойду дальше. Я не знаю, что произошло. Вчера все было абсолютно нормально. А на следующий день появились эти люди, которые уже не являются людьми. Они мертвы. А те, кто смог уцелеть, все равно хотят тебя убить. Им либо нужны твои вещи, либо они просто не хотят делиться едой. Человечеству конец это точно. И мне, наверное, тоже. Я даже не знаю, живы ли мои родные. Когда я выхожу на улицу, я вижу этих людей. Тех, с кем я вместе училась в школе, но они уже не люди. Надеюсь, это видео кто-то найдет. Если найдут, значит, вам удалось. Выжить, и вы можете спастись. Если сможете пережить эту эпидемию, вызванную вирусом мертвых, все будет хорошо. Привет. Okay? Все хорошо? Нет. Не хочу говорить об этом. Как у тебя дела? To... Жители деревни решили отправиться на поиски дикой свиньи But... и хоть какой-то еды в джунгли. Но они так и не вернулись. Тогда новая группа жителей решила... Um, need... В город нам нужно топливо для генератора. В остальном здесь все тихо. У нас тоже уже несколько дней. В То, что осталось от интернета, загружает все меньше и меньше роликов. About... Oh. До меня дошли слухи о... Подожди, милый. Что это? что это? Что это? Крис? Крис? Это... Любовь моя. Гребаный, мать его вертолет Апачи. понимаешь, что это значит? Это значит, что у нас появилась надежда на спасение. Ты так считаешь? Да. Мы переживем эту катастрофу. Мы с тобой, возвращайся домой. Мне нужно домой. Мне так страшно. Эй, милая, кто это у тебя за спиной стоит? Что? Боже мой. Стефани, беги. Беги. Стефани.